Вперёк, а есть нож? Точно есть. То есть Подскажите, который ушёл. час? Понял, понял. Всем снова здрасте. Это снова вы, это снова мы. Сегодня мы снова в КНБ Апрелевка. У нас 98-я тренировка по счету. 28 декабря будет уже 100-я кто у нас бывал на тренировках, мимо проходил или там не знаю, до сих пор не решился к нам присоединиться, приходите 28 декабря, парковая 11 города Апрелевка, спортивная площадка. Мы здесь будем, у нас маленький юбилей. А поскольку сегодня вот такое вот хреновое лето, какое сегодня декабря? 23. 23 декабря, все еще льет под Москву и дождь, мы сегодня уделим внимание не столько самому ножевому бою в грязи, сколько несколько... Более широкому кругу аспектов при пахаем к ножевому бою еще и пистолет. У нас есть эксперт Олег, тот самый владелец сиркетичника, который недавно был на заточке. Соответственно, Олег поделится своим профессиональным и житейским опытом по вопросу, как же нужно поступать, если вдруг у тебя несется дебил с резиновым ножом. Сегодня с резиновым. А, ну, небольшая оговорочка, всем привет. Я не эксперт, я чуть-чуть немного знаю. Так, о чем хотел бы сегодня поговорить, это... Основной момент, основной момент, то что когда человек, будь он с ножом, с пистолетом, с травматическим пистолетом, если он изначально хочет против вас его применить, он его применит. Шансов практически нет, потому что он готов вас, грубо говоря, против вас его применять, вы ни к чему не готовы. Вы же не можете вот так подойти к человеку и знать, что там, вот, грубо говоря, я не вижу этот нож то что он будет меня резать ну там уже по ситуации у кого по моей как... стойки можно и не предположить у меня наличие но, да. но тем не менее он может быть в абсолютной боеготовности для да. применения. А, еще такой важный момент как действие у человека сейчас очень много людей очень много там наших сограждан не наших сограждан которые а, любители выставить на показ то что у них есть там, там травмат вот сюда еще что-то дебилы ну реально дебилы потому что ты видишь быка, который на тебя проявляет агрессию, видишь у него пистолет, ты подготовленный человек, ты понимаешь, что от него ждать и, в принципе, от этого писать. Поэтому, ребята, никогда так не делайте. Если у вас есть что-то, что может спасти вам жизнь, ну, лучше, чтобы об этом никто не знал. Так, момент конфликта. Момент конфликта, это когда вы стоите вот, на расстоянии нормального общения, человек, ну, возьмем... Не то, что не подготовлен, подготовлен профессионал. Да а, лох, так говорят. Если, если он лох, он взял с собой кухонный нож. У вас происходит какой-то словесный конфликт, Я может там с какими-то поталкиванием. Не нужно в основном избегайте, избегайте конфликтов, не нужно ни с кем конфликтовать. А, это ну, все мы люди, но если перед вами человек, который нормальных человеческих слов не понимает, который в ходе конфликта решил, что вам пора закончить свои движения на этой бренной земле, тогда нужно действовать Лучший мир да. всякое лучше, чем добрая война. Лучше, вы, лучше, лучше на самом деле uh, убежать убежать от такого человека, если вы один. Если у вас семья, ваши дети, вы стоите на их защиту на их защите, то у вас вариантов нет. Вы будете защищать. Или э, у некоторых людей они выполняют свои служебные обязанности и по роду своей деятельности, они ну, человека с ножом по сути далеко бежать не должны, а если должны, то чтобы выполнить свои задачи, отбежать немного, что вот сейчас будет немного продемонстрировано. У вас происходит конфликт, вы видите, что вот этот, ну, скажем, нехороший человек достает нож. Постарайтесь как-нибудь от него отдалиться показывают просто медленно а я повернулся чтобы показать, как я достал нож, а он молодец уже сразу смылся да сразу смылся на расстоянии на Это желательно как можно дальше от него отскочить потому что у вас все таки оружие которое не на расстоянии вытянутой руки оно гораздо дальше может производить выстрелы и работайте но работайте так пока человек вот он двигайся, двигайся. Я, вот... я от него отхожу и произвожу выстрел для чего это происходит? Не все, не все люди в экстренных ситуациях, даже если они отличные стрелки, при выбросе адреналина могут нормально сориентироваться и производить выстрелы четко в те места, в которые их учили, чтобы остановить человека. Поэтому производятся выстрелы до того момента, пока он двигается. Плюс отход. Для чего делается отход? Человек, скажем так, остановлен. Но при этом человек наркоман или алкоголик, или просто вы нанесли ему какие-то ранения, но он все равно продолжает уже из последних сил двигаться. И с ножом, с ножом, да. Да, он добежал до вас, вы в него вроде бы стреляете, а он сволочь двигается. Почему двигается, вы не можете понять, впадаете в ступор, он вас бьет. Даже когда, если он остановлен, он падает при падении. Ножом вас просто.. Живот вам вскроет, пешки свои не Поэтому обязательно отход, обязательно дистанция, обязательно отход. производства выстрелов. производства выстрелов до того момента, пока он не прекратит свои действия. Но, повторяю, все должно быть в рамках обоснованной самообороны. Не нужно нарушать закон ни в коем случае, потому что это чревато. У нас уже было видео со Знамом, мы проверяли нож против пистолета, там все зависит от того, кто агрессор, естественно. Но сейчас в формате иллюстрации того, о чем мы говорили, мы сейчас попробуем замерить среднее время излечения разного типа ножей. Просто представим, что живику агрессор, но мы в прошлый раз не учитывали, что на... Извлечение ножа требуется какое-то время. По умолчанию, там, ножевик опытный, хватался за моментальный нож и по и шел резать. Не учитывали временное извлечение. Давайте сейчас попробуем это учесть. Сергей, а. попрошу тебя. Здравствуйте. Что у тебя первым будет работать? Первым у меня будет работать тершов, манифол. Открывание, типа открывания, флиттер. Зачастую этот нож со мной, когда я нахожусь в куртке в куртке не в этой, зимней, более длинной где нет возможности нож носить на кармане то есть рука кармане в кармане, штанов. на кармане штанов то есть нож у меня находится в кармане то есть соответственно руки в карман, холодно нож и вдруг, раз давай еще раз не рассмотрели люди раз это меньше секунды окей Второй, следующий, спайдерка, персистенс, вот такой вот малыш. Но при этом он не становится менее опасным, если вы хотя бы имеете представление о ножевом бое. Сажается на карман, полная усадка. То есть, если какая-то конфликтная ситуация, вот эта поза ни в чем не выдает вашей агрессии, наоборот, казалось бы, руки в кармане. И вдруг тортик принесли. Почта пришла, конверт нужно открыть. Следующий нож фиксит. в основном ношу летом. Никаких проблем он не вызывает. Кто не понял, вешается на кусок паракорда, который крепится либо к лямке, либо к ремню. Такой, собственно говоря, фиксит, стантообразный. Марсер джак 4 Марсер джак 4, подаренный Вадимом в одном из видео Плоские ножны кайдексовые убираются в карман При ходьбе, при прыжках, никакой при приседании никакого дискомфорта не вызывают То есть, опять же, даже более ничем не выдувающие позы, скажем так да. Стоишь, конфликт, грубо говоря, начался или что-то там Серега, есть нож? Точно есть который час? Понял, понял. Супер. Так, я, конечно, делаю потом замер по времени на извлечение, но я держу пари, там все вокруг одной секунды просто вертелось. Серега, молодец, классно извлекает ножи. Секундочку внимания. Когда если человек, он уже готов вас, то есть наносить вам какие-то удары, у него будет нож в руке, ну не в руке, он может даже его прятать, или в кармане уже он будет у него открыт, или за спиной. Это когда человек уже собирается вас явно атаковать. Таких, к счастью, наверное, немного, человек, который готов другого человека немножко, немножко успокоить. А, так же, как с пистолетчиком, пистолетчик, который готов вас валить, у него не у него не будет никогда ствол на предохранителей, и патрон не даст нам патрон по нашему законодательству даже травматический пистолет человек обязан хранить, носить при себе. Он должен быть на предохранителе, патрон не должен быть в патроне. Поэтому почему я делаю так? Это у нас единственное. Если взять там те же Соединенные Штаты Америки сотрудников полиции пистолет с патроном уже строит. Это особенность нашего законодательства и, соответственно, это немножко времени в нашей, в нашей жизни. Окей, okay. мы тогда перефразируем как бы всю Я, тему это, иллюстрированную. Нет. Представим себе, что ситуация конфликта не ясна. И, начался челов... и начал человек тянуться за ножом. Грубо говоря, оценивайте свою форму, сколько может быть. Со складниками, с фиксами все ясно. У меня с бесом, ну тоже, небольшое количество времени на принятие решения и извлечение его. Соответственно, мы можем сейчас иллюстрировать ситуацию нападения с резиновым ножом, сделав задержку, условно, в секунду-полторы. Соответственно, я стою уже в боевой позе, и по отмашке, раз, Олег начинает действие с, отбе э с отбежкой и с другой. Чувствую, я труп буду в любом случае. Но, тем не менее, я через секунду начну, как бы, свое движение. Давай, я делаю отсечку, ты начинаешь действовать. Раз, два. Я успел протянуться в любом случае. Может быть, он бы и успел там удар какой то нанести. Но... Если бы мне не было жалко падать, я бы тебя быть, дотянулся да. как в полете Супермена. Но да. в любом случае. А тебе будет не жалко падать, если ты захочешь меня? Не, будет, не жалко. Да, наверное Здесь Ну ладно, ну не в белой кофте да, <сум> <сум> нет, на Давай по попробуем он еще он раз. Ситуация обычного стандартного конфликта. Что там мы с тобой делим? Я просто... не, не вижу смысла даже бежать. Вот и да. да может, но сниживать... трейлор, Молодец, что не стрелял, потому что я не бегу. Конечно. А что у него стрелять? Он по сути агрессии не прив... Да, у него нож. Да, хорошо, он достал нож, но... Там, ну, сразу за, сразу за это человека травмата стрелять, напичкивать его всем, что у тебя там есть. Еще и запасной магазин доставить. Давай по чесноку То, Лучше о чем напичкать. мы как раз хотели сказать, секунду, <смех> как бы завершая всю эту тему, очень желательно, чтобы вы, ребята, в случае, даже если адреналин зашкаливает какая-то непонятная ситуация, приложили максимальное количество усилий для того, чтобы трезво оценить и осознать, во-первых, последствия, возможные для вас. Пристрелить человека из резинострела, как мы знаем, по уголовной возможно, практике, возможно. Дело, дело не хитрое. Дурное дело, оно всегда не хитрое. Равно как и в случае самообороны с ножом, не дай бог, в первую очередь вам будет вменено превышение всех необходимых пределов. А только потом уже, если подчиняешь средство массовой информации и достигнет вопрос широкого освещения, вот тогда, может быть, вы как бы и выйдете. Но надо понимать, насколько это малый шанс в соотношении как бы, с реальной Опять же, вероятностью в любом сесть. случае старайтесь действовать максимально в рамках закона. Максимально. Если вы имеете травматическое оружие, то что угодно, даже если вы просто человек, обязательно учите законодательство своей страны, потому что знание законодательства своей страны может многое решить вашу пользу.